или просачивается там формируются наши идеи и они между собой объединяются там синаптические какие-то э, связи и после этого создают вот эти образы именно поэтому человек считает что Смотреть тикток, это безопасно для него? Нет, человек смотрит тикток, если информации в тиктоке много негативной, то утром плохое настроение, претензии к окружающему миру и, в общем-то, плохое самочувствие. Если человек на ночь слушает там, прекрасную музыку, и она ему нравится, она ли, лирическая, заставляет фантазировать, мечтать о чем-то хорошем, если он в хорошем настроении там, погладил жену или мужа, там, поцеловал своих детей, знаете, там, я не знаю, там, почитал даже интересную книгу можно даже там какую-нибудь на философскую тему то после этого и сны снятся хорошие и утром хорошее настроение и жизнь прекрасная нужно в нашей время